Добрый день. Сегодня получил вот такие замечательные кроссовки. Зимние. Сразу видно мех. Кстати, вот я первый дубль снимал. У меня там немножко некачественно получилось. Я вот переснимаю, но уже без распаковки просто обзор. Вот 39 размер. К сожалению, я не угадал. Тоже не угадал? Я путаю. Я обычно заказываю восьмерку. Ну, это стандарт, американский кажется. А вот раз семерку. Что соответствует 39 размеру. Почему-то я думал, что у меня 39 -й. Но дети будут носить вот торговая марка какая то не пахнет вот я нихуй мех пахнет просто мехом реально качественные кроссовки где-то 1200 и заказывал протектор очень замечательный все проклеено нигде нет ни царапины дырки пришло без упаковки хотя там можно заказывать с упаковкой если у подарок то просто указываете Паковки и он присылает в коробочках. Не знаю, это дороже или дешевле. Тут шнуровка такая, простая, очень простая. За и видно липучки прикрепляем. Я уже одевал их, но так как не мой размер, мне их довольно сложно ходить. Мягкие, очень комфортно ноги, очень, в отличие от других, которые я заказывал. Они вообще, никак, я говорю, не пахнут. Заклеем, но они уже тоже перестали пахнуть. Вот, заказал себе теперь свой размер. Ну, как придут, я, надеюсь, покажу товар. Ну, плюс еще у меня кроссовки из которых я заказал давно, не хожу уже. вот, это. Хочу сделать на них обзор. Обзор на них. Да, делал. Теперь обзор, типа того, что проверено времени. Прошел год или полгода. Они не имеют сноса. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!